Всем добрый день. Снова философский камень. Я его откомментировала компьютерным голосом. Я снова хочу показать эту сцену, где за столом с коммунистическими звездами сидят коммунистические крокодилы. Крокодилы, коммунизм здесь связаны. Это не показалось, это не байка из э, ченнелинга, хотя это было взято изначально из ченнелинга. Вот они звезды, вот они крокодилы. Кто на самом деле делает эти события? Проблема не решается, если ее не назвать. Я назвала проблему. Крокодилы – проблема. Если я не права, если я наговариваю, может быть, значит крокодилы, знаете, что сделают? а тут ящерица, кстати, вот, смотрите, что у них на столе, крокодилы и наступают вот по карте. Если я не права, допустим, я признаю, что могу быть не права, то есть не истина в последней инстанции, то, что я говорю, значит, крокодилы выйдут на интервью и дадут интервью и скажут, мы не проблема, мы не проблема, мы не делали эту войну, кто делал, пусть скажут, кто делал. Проблема не решается, если ее не назвать. И когда называешь, то происходят чудеса. Смотрите, тут где-то когти прорвали перчатку, а где-то нету когтей. Раса крокодилов, я надеюсь, она объявит о своем существовании на Земле, о свою историю тут выйдет на интервью расскажет. Если это делают не они. Если же они так не сделают, по умолчанию предлагаю считать, что крокодилы преступники, которые делают войну. Я продолжаю очень сильно не понимать, кто этот крокоделеныш, который родился. И почему тут стиль, посмотрите, стиль как 60-е, да? Интересный момент, на который я при первом разборе не обратила внимания. Они передают крокодильчика друг другу, и он передает крокодильчика бабушке, а бабушка берет не крокодильчика, а из его рук берет кристалл и уходит. Когда она взяла кристалл, тогда она уходит. А здесь надо было бы заметить зеркальность. В зеркальности два кресла и отражаются головы зеркальность. Раскол, это то раскол. И еще момент, который я при первом разборе не заметила. А ведь они плывут в воде, здесь бульбашки. Они ведь в воде. Это не черный космос, это синий океан и пузырьки. Может быть, не важная деталь, но Бог-создатель как бы на цепи. Ситуация, которая вышла, она чем интересна. У каждого свой психологический возраст, каждый в большей или в меньшей степени в какой-то теме. Люди, которые не в теме, которые считают, что кто-то старше, психологически старше, решит за них проблемы, они все равно оказываются в тяжелых моментах, где больно по-настоящему. Ты должен решать свои вопросы. В микроварианте «тебе больно, когда больно близко», когда у тебя что-то или вокруг тебя что-то. А в дальнем варианте, вот масштаб зрения, часть людей не хочет видеть, что мир катится. Вот не хочет. А та часть, которая готова это видеть, ни на что не может, собственно, повлиять. Хотя видит. Максимум, что мы можем сделать, ну, под петиции поставить лайки или дизлайки. да, Но катятся все и больно по-настоящему. Мы злимся на не проснувшихся, но у них просто такой возраст психологический. Они не готовы к этому всему. Не хотят заметить, что по-настоящему происходят какие-то вещи. Этот трехмерный мир ставит ультиматуму, когда ты либо взрослеешь быстро, либо погибаешь или смотришь на боль других и беспомощный, то полностью беспомощный. Ты либо предугадываешь тех, кто причиняет боль, либо проигрываешь. И верующие люди разных религий считают, что просто вести себя хорошо достаточно. Не хотят замечать, что цифровизация идет когда тебя обедняют на финансы, это же все степени свободы, это тоже идет. У тебя просто не будет денег лечиться, то есть как бы ты ни относился к трехмерным ресурсам, тебе нельзя заболеть, тебе нельзя остаться без жилья. Вы помните, я разделила людей условно на три типа людей, возможно это три возраста. Три возраста, то есть эгоистическое к себе отношение, Потом, когда ты себе желтая зона, то есть ты бессобытийный. Потом, на, на, наконец-то, когда ты уже любишь себя и видишь свои интересы, у тебя тоже формат эгоизма, но уже новый, когда ты для себя уже что-то делаешь, это синяя зона. И красная зона, когда ты думаешь уже за других. И яркий пример трех типов людей в брат два. А в чем сила, брат? В деньгах сила. А я думаю, сила в правде. Вот э, три типа людей, ультрасильные э, синие отношения, то есть активный эгоизм, в деньгах сила, в, в трехмерных ресурсах сила. А второй говорит, э, сила в правде. А тот, на чьей стороне правота, э, для него собственно и ресурсы ассоциируются с этой правотой. Когда правда будет восстановлена, тогда все получат по, делому, э, по делам. И ультражелтая женщина, э, бессобытийная, а поезжай к нам, а что я там делать буду, а здесь ты что делаешь? Для желтых сам вопрос, в принципе, нужны ли какие-либо события. Я предполагаю, что проснувшиеся люди, они входят в, в контингент который старше, психологически старше, он обладает сочувствием. И ареал действия таких людей, он потенциально больше. Но, как вы, как вы видите на колесе, синие, синие голубые мысли эмоции однажды перерастают в изумрудную волю и в зеленые волевые действия. И лишь затем станет желтой нормой, которая уже привычка, инерция, которая живет сама без воли. Какие-то процессы происходят независимо от того, применяешь ты к ним усилия или нет. И вот этот момент самый болезненный. Самый болезненный момент, когда пора говорить, что разговоры закончились, и ты начинаешь действовать. А вот к этому моменту примерно все не готовы. И я придумала такой способ борьбы, диванный способ борьбы. Надо найти виноватых. Кто виноват и что делать? Я вслух говорю, что в, фильме, в клипе «Философский камень» почему-то крокодилы планируют что-то, какое-то наступление. Я подозреваю, что виноваты крокодилы. Если они не виноваты, эти зеленые рептилии, значит, пусть они выйдут и расскажут о себе, что, это, что некоторые события делают не они. Если они так не сделают, я не вижу причин не считать их, виноват, не, считать их невиноватыми. Вот так. Пока что автор этого канала тоже является возлежателем на диване, который только говорит, к сожалению, так. Я не вижу, что тут можно сделать. Но я говорю вслух, война – это проблема, и войны быть не должно. Это может быть первая война, где мы сейчас увидели, что никто не пропадает без вести и не растворяется, а попросту людей вывозят. По крайней мере, это информация из новостей. Пишите комментарии, сейчас буду читать комментарии под другими роликами. Ставьте лайк и до новых встреч!